Привет, я потихоньку продвигаюсь по Маломальски нашумевшим сериалам. И сегодня пару слов о фильме 2017 года Большая маленькая ложь. Вам тут понравится? Сейчас вышел второй сезон, но я хочу сказать пару слов о первом. Очень странное ощущение от фильма у меня осталось. Дело в том, что сериал этот прекрасно сделан, отлично прописаны диалоги, драматические коллизии, сцены, эпизоды в целом. Все прекрасно снято и, в общем, выдающимся образом э, сыграно. Ты меня совсем психопаткой считаешь? А -а -а. И еще могу много-много слов сказать о великолепном цехе производителей, если бы не одно «но». Бум. Он ужасно до боли в зубах предсказуем. Даже мной, человеком, которого обмануть гораздо проще, чем обмануть семилетнего ребенка, были... Предсказанные обидчики дочери Ренаты Клейн. Или Клейн. Сучка Это было очевидно сразу. Второй главный косяк это убийство. Серьезно, я весь фильм думал, что нельзя в таком сложном сериале взять и просто убить самого гадкого из персонажей. Да? При этом авторы старательно пытаются увести меня в сторону пытаются сбить с толку, но, честно говоря, у них мало что выходит. Здесь все безжалостно соперничают. Кого убьют, понятно, сразу, хоть я и старательно отгонял себя эту мысль, назвал ее наивной, очень простой. И когда убили главного негодяя, я был все же немножечко разочарован. Из безусловных плюсов сериала – это высвечивание проблемы домашнего насилия. Это очень круто показано, та грань, на которой балансируют все члены семьи, надежда женщины на исправление, уверенность мужчины в том, что лаской и нежностью можно сгладить, нивелировать все приступы бешеной агрессии. Это очень точно сделано. Мужчина всегда останавливается в шаге от непоправимого. Женщина надеется, что это был последний раз, и что он хороший папа, и все такое, защитник семьи, и т.д. и т.п. Он гораздо моложе нее. Селест красивая, наверное. Хотя по факту он главный агрессор. В общем, все прощается, а потом повторяется вновь и вновь, усиливаясь и усиливаясь. Тема насилия сделана с блеском. И причем не только семейного. Да? Персонаж Шейлен Вудли борется со своим желанием отомстить обидчику. Бывший и нынешний муж персонажа Рис Уизерспун все время находится в состоянии э, предваряющем драку. В общем, при всем благообразии жителей, их высоком достатке, хорошем воспитании, они все готовы к насилию в любую минуту. И зачастую насилие воспринимается как единственный возможный инструмент. При этом они часто меняются местами, превращаясь из жертвы в агрессоры и наоборот. Это сделано очень круто, и только ради этого стоит посмотреть этот сериал. Перчатка брошена. Ничто не успокоится, только взорвется. Часто сложно понять, что движет человеком, который терпит насилие дома. Вот вам наглядная демонстрация мотивов, желаний и надежд человека, как терпящего, так и творящего насилия. Я бы этот сериал сравнил с романом Анна Каренина, которым я уже всех, похоже, задолбал, судя по количеству просмотров. Тоже очень точные, сложные, очень противоречивые герои, положения и взаимоотношения. И тоже всем известный, ну в данном случае, понятный финал. Не думаю, что авторы хотели, чтобы финал был понятен, но... но он понятен. Вот, собственно, и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, а то кто вам еще расскажет о том, о чем и так всем известно. Будьте счастливы, не болейте. пока. Так мы правда называем это убийством?